Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 25 по 31 января. Два важных астрологических события на этой неделе. 28 января полнолуние во Льве в 21.16 по киевскому времени и разворот Меркурия в ретроградное движение с 30 января по 21 февраля в знаке Водолей. Видео по этим темам можете посмотреть, ссылки в закрепленном комментарии. К выходным все планы неожиданно меняются. Начинается период ретро-меркурия в Водолее, что дает неустойчивость связей, склонность к внезапному разрыву контактов. Это время промедления, поиска истины, которая часто может быть скрыта в противоречиях. Полнолуние в Льве 28 января и плюс-минус день до этого – и после способствует самовыражению, задает тон на ближайшие две недели. В день полнолуния во Льве можно получить истинные ответы, обратившись к своему подсознанию. Многие темы подходят к своему логическому завершению. Луна во Льве дает раскрытое подсознание, высвечивает внутренние проблемы. 25 января, понедельник, растущая Луна в Близнецах. Весь день период Луны без курса, с 9.18 до 20.50 по киевскому времени, после чего Луна входит в знак Рака, где имеет статус управления. Понедельник – день тяжелый. Луна неэффективная, и это прохождение Луны по знаку без аспектов не формирует события так, как нам бы хотелось. Она порождает внутреннюю неуверенность, неопределенность, даже в том, что мы склонны считать очевидным. Многие люди потворствуют своим слабостям. И недостатки проявляются именно в период действия Луны без курса. Это время является самым неблагоприятным для начала крупномасштабных перемен в собственном доме, в семье. Неудачный период для начала поездок и путешествий за рубеж, ответственных командировок.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 что препятствует прогрессу в наиболее важных для вас областях жизни. Сегодня, 25 января, в понедельник, вы можете легко увидеть свой внутренний мир таким, какой он есть на самом деле. Соединение Северного узла с Луной в течение дня усиливает воображение, психическую чувствительность. Это вносит весомый вклад в развитие творческих талантов. Луна является женской планетой и, получив импульс от северного узла, привносит положительные женские качества во все сферы жизнедеятельности, порождает сильные эмоции, связанные с ощущениями и воображением. 26 января. Во вторник растущая Луна в Раке в гармоничном аспекте с Марсом и Ураном. День активной работы подсознания. Внешний фон событий неблагоприятный. Этому способствует квадратура Солнца и Урана. Но транзитная Луна в Раке защищает традиции, дом, семью. В течение дня обостряется эмоциональная чувствительность и интуиция. Люди испытывают э, потребность в безопасности и нежности. Поступки менее логичны. Скорее их диктует подсознание, чувства. Этот день является подходящим, чтобы заботиться о семье, доме, делах родных, традициях, бытовых условиях. Многие испытывает желание нырнуть в свою норку, скрыться от других и чувствовать себя в безопасности. Поэтому день является подходящим для семейных дел и взаимоотношений. Благоприятное время для всех, чья работа связана с интуицией, эмоциональным выражением, женщинами, младенцами, продовольствием, домом. Для мужских профессий это положение Луны является слишком эмоциональным, женским, иррациональным и сентиментальным. Возможны успешные сделки с недвижимым имуществом, но соглашение часто слишком эмоциональны. Много опасений и подозрений. Напряженный аспект уран солнца способствует формированию неожиданных неприятных обстоятельств, провоцирует... Сильную нервозность и раздражительность приводит к перевозбуждению нервной системы и нарушениям ритма сердечной деятельности. Препятствия обусловлены политическими или экономическими событиями. Мало что зависит от конкретного человека или группы людей. И если вы не можете изменить существующую ситуацию, то измените к ней свое отношение и станет намного легче. 27 января, среда. Растущая луна в раке в оппозиции с Венерой и Плутоном. Напряженные аспекты. Период Луны без курса с 19.56 до 4.52 утра следующего дня. Прохождение Луны через оппозицию к планетам указывает на период дисгармонии в отношениях между партнерами и обстановке в семье. Вечером Луна без курса, а значит, если уши произойдут неприятности, то серьезных последствий не будет. В деловых отношениях возможна рассогласованность в действиях с партнерами по бизнесу, взаимное пренебрежение интересами, и это может навредить общему делу. В этот день особенно необходимы равенство отношений и сотрудничество. Обидчивость и сверхчувствительность мешают в решении многих задач. Воздержитесь от существенных трат, впоследствии они могут оказаться ненужными. Погоня за удовольствием, пренебрежение обязанностями может принести дополнительные проблемы. Происходящие в этот день перемены вряд ли дадут желаемый результат. Ведь сегодняшний день требует правильного выбора. Оппозиция а это выбор, взвешивание за и против и нахождение той золотой середины, которая позволит уравновесить две стороны. Финансовые затруднения коснутся совместного капитала, вопросов акционирования, страхования, налогов, алиментов и наследства, также долговых обязательств. Но это наилучший день для того, чтобы отказаться от устаревших, бесперспективных деловых отношений и направлений в своей деятельности. 28 января, четверг полнолуние во льве в 2116 по киевскому времени это творческое полнолуние возникает желание оказаться в центре внимания энергия льва в полнолуние особенно ярко проявлена, и можно ее использовать для осознания своего внутреннего мира и нахождения своего места под солнцем которое управляет львом этот знак дает целостность Силу осознанной Личности, уверенность в себе, власть над обстоятельствами и другими людьми, но прежде всего над самим собой. Истинно самосознательный человек — это тот, который осознанно двигается к цели и имеет жизненную программу или план. Энергия Льва побуждает людей к самопознанию, к интеллектуальной активности, к управлению сильно проявлено желание идти вперед, добиваться своих целей и вести за собой других людей. Лев считается одним из самых материальных знаков, включает эгоистическое желание обладать материальными объектами и доминировать. Полнолуние 28 января активизирует эти темы. более подробно можете посмотреть видео, ссылка в закрепленном комментарии. Венера в соединении с плутоном и юпитер в соединении с солнцем в этот день дает огромную энергию плюс еще полнолуние и вот эти вибрации сильные многими людьми ощущаются Поэтому есть возможность решить свои материальные вопросы, получить поддержку, успешно завершить некоторые темы связанные с деньгами. В этот день могут удачно разрешиться вопросы совместных финансов, долговых обязательств, а также наследства или алиментов. Прекрасные дни для того, чтобы совершать сделки, договариваться с зарубежными партнерами. Также хорошие, хорошее время для того, чтобы поговорить с руководством и обозначить свои желания, планы, есть возможность смелым людям получить то, чего они хотят, добиться от какого-либо своего действия, работы, разговора. 29 января, пятница, убывающая луна во Льве в оппозиции с Меркурием. Марс в соединении с Черной Луной в Тельце. Об этой кармической точке и ее транзиту по тельцу а также о периоде движения Марса по этому знаку, есть видео, ссылки в закрепленном комментарии. Рекомендую посмотреть. Для финансовых дел день не подходит, так как возможны неожиданные варианты поворота событий, которые приведут к убыткам из-за поспешных действий. Либо просто можно потерять деньги. Это день порождения и успешного распространения сплетен. Избегайте их распространения. Многие с трудом концентрируются на важных делах. День неблагоприятен для контактов с публикой, не подходит для рекламных действий. Понятно, что необходимо воздержаться от принятия важных решений, подписания документов и контрактов. Плохо проходит обсуждение задач и планов. От выступлений лучше отказаться и свести общение с, к минимуму. Взаимодействие с родственниками, разговоры с вашими любимыми, домашними, вызывает неприятное раздражение. По возможности не садитесь за руль. Будьте внимательны в качестве пешехода. Это день повышенной травмоопасности. Также активизируются кармические темы. Неприятные события прошлого напоминают о себе. Требуется прояснение некоторых вопросов, что, скорее всего, закроет ту или иную кармическую тему, если принять и осознать ситуацию. Хотя, скорее всего, это может быть больно, поднимать какие-то страхи, эмоции, о которых хотелось бы забыть. 30 января, суббота. Убывающая Луна в 9 с 10.02 по киевскому времени. До этого период Луны без курса по знаку Льва. С 30 января по 21 февраля Меркурий, управитель знаков Близнецы и Дева, переходит в ретродвижение в Водолее. А в этот день и вообще в течение всего периода неожиданные визиты и звонки, порой неприятные, напоминающие о событиях и проблемах прошлого, вызывают тревогу. Для здоровья период повышенной опасности. Могут впервые появиться спазмы и судороги. Возникает период утомления, сбои, кровообращения, что дает головные боли. Следует соблюдать Особую осторожность при пользовании приборами, транспортными средствами, электроникой. При вождении транспорта будьте особенно внимательны. Ретроградное движение планеты Меркурий оказывает тормозящее влияние на мысли, речь и поведение людей. Люди склонны многое забывать. Часто делают ошибки. Опаздывают к назначенному времени. Посмотрите видео. По этой теме ссылка в закрепленном комментарии многие реагируют на обратное движение меркурия нестандартным поведением и замедленной реакцией 31 января воскресенье убывающая луна в деве в гармоничном аспекте с марсом способствует возрастанию энергичности день благоприятен для решения вопросов строительства сферы услуг техники недвижимости напряженная физическая деятельность это хорошая возможность сброса накопившегося напряжения хороший день для налаживания семейных отношений во всяком случае сегодня хватит решимости высказать свои претензии и интересы выяснение отношений окажется конструктивным для брака и полезным для всех участников Прошлые обиды могут исчезнуть без следа. Если осознанно подойти к устранению затянувшихся конфликтов и неприятностей, то можно вывести отношения на другой уровень, укрепить их. Тоже можно сказать и о деловых, любовных отношениях. В этот день многие люди критически настроены. На смену мечтательности приходит сосредоточенность, желание навести порядок, все расставить по местам, исправить ошибки, внести изменения и раздобыть информацию. Раздражает малейшая небрежность, неточность. Способность к обобщению ослабевает. Есть опасность запутаться в деталях. Больше бросаются в глаза объективные факты. Можно случайно обнаружить ошибки, выявить ложь. День благоприятен для переезда, перемены места жительства, покупки техники, БТУ, БУ, бывшее его потребление. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии. Буду благодарна за репост. Всего вам наилучшего.